Татьяна Шацких Азбука в загадках Часть вторая У него, у грызуна, Вся в иголочках спина, Их при встрече Всякий раз Выставляет А детеныша не бросит, Яйцо на брюшке в сумке носит, Ее в кустах почти не видно, Там ловит муравьев, По садам частенько бродит, Насекомых разных ловит, На игольницу похож Маленький, колючий, Ёсь! в жаркой Африке гуляет, Длинной шеей удивляет, Сам высокий, будто шкаф, желтый в пятнышках.